Всем привет! Меня зовут Денис, я координатор штаба Алексея Навального в городе Санкт-Петербурге. 29 декабря мы подали в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности предварительное уведомление о проведении шествия и митинга 28 января. Мы специально уведомили Смольный за месяц до проведения акции, чтобы городские власти могли заранее урегулировать дорожное движение на выбранном нами участке и исключить вероятность пересечения нашей акции с другими мероприятиями. Мы планируем начать шествие на Кирочной улице, пройти до Таврической и Тверской, дойти до площади пролетарской диктатуры и недалеко от Смольного на ней проведем уже непосредственно сам митинг. Осенью в интервью «Новой газете» губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, отвечая на вопрос о многотысячных митингах на Марсовом поле, сказал, что люди спокойно могут прийти к Смольному и потребовать у власти ответа, как в 90-е. Цитата. «Я думаю, не опасаясь, что повяжут, люди бы пришли, будь у них реальные жизненные проблемы. Так мы и сделаем. У нас реальная жизненная проблема. Нас лишили выбора и отняли у нас право выдвинуть своего кандидата. Власть украла... У нас выборы президента, но она не сможет заставить нас признать переназначение Путина легитимной процедурой. Именно поэтому мы призываем вас принять участие в забастовке избирателей 28 января и выйти на улицы, чтобы заявить, что выборы без конкуренции заранее известным победителем – это не выборы, а третисортная постановка, не имеющая вообще ничего общего с настоящей демократической процедурой. 15 января за две недели, как и полагается по закону, мы снова подадим в комитет уведомления и надеемся, что Полтавченко тоже будет соблюдать закон и сделает все для того, чтобы акция 28 января состоялась.